Апрель 2016 го после изменений в законодательстве первые иностранцы получают украинские военные билеты. Слава Украине. Слава. Среди тех, кто теперь может воевать на Донбассе в составе ВСУ, и гражданин США Крейг Лэнг. Лэнг, бывший американский военный, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к правому сектору с добровольцами, на фронте провел больше года. Я приехал сюда, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением. Я видел, что происходило на Майдане. Я видел, что люди хотят изменений, и поэтому решил приехать. Когда появилась легальная возможность, Лэнг вместе с бойцами грузинского легиона подписал контракт с ВСУ. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Планирую продолжать службу на передовой. Со временем, надеюсь, смогу подтянуть украинский язык и устроиться инструктором в Министерство обороны. Но далеко идущие планы Лэнг так и не реализовал. Через пару месяцев военный прекратил службу в ВСУ. А это уже сентябрь 2019 -го. Городской суд Винницы. Крейг Лэнг на скамье подсудимых. Прокурор ходатайствует об аресте американца для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США. Примененные ланговые злочины со законодательством Украины соответствуют статьям 185, 187, 2 и 115 криминального кодекса и являются традиционными, поскольку предвижают позбавление воли. Со законодательством Украины эти злочины считаются как крадишка, разбийство. Ланго задержали, так как выяснилось, он объявлен в международной розыгрыше. В чем же подозревают Лэнга, согласно опубликованным материалам уголовного дела, он с подельником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц огнестрельного оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Провести сделку договорились в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Лэнг с товарищем, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа, с собой у погибших было 3000 долларов. Дело в том, что по данным ФБР им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу. Там они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны. Но это не единственное уголовное дело в США, где фигурирует имя Крейга Ленга. Согласно данным ФБР, военный, пока находился в Украине, контактировал с другими американцами, которые хотели попасть на Донбасс и обращались к нему за помощью. Один из таких разговоров у Лэнга был с американцем, которого на прошлой неделе арестовала ФБР. Его обвиняют в том, что он планировал взорвать редакцию одного из американских медиа, а также, возможно, атаку на кандидатов в президенты США. Во время суда в Виннице донбасс и спросили у самого Ленга об обвинениях, которые звучат в его адрес. Нет, мне нечего сказать. Больше информации удалось получить от адвоката американца. Его чутка позиция, что он не скоював тех злочин, которые ему инкриминируют. Те особи, которые были задеяны в тех или иных событиях, которые эм, существовали на тот момент, ці особи дають покази, які звинувачують полностью его. Клент настає на том, что он каже, что эти особы вступили в какие-то угоды и его Адвокаты считают, что Украина не должна выдавать ленга властям США, поскольку там ему может угрожать смертная казнь. За принципом гуманизма, а также за принципом протоколов, конвенций и так далее, відмінила смертную казнь Немає. Ми Мы не застосовуємо до своїх громадян такого покорания. И не должны отдавать людей, яких, яких действительно могут страдать. Людина, ну, год защищала, она была в легіоні, была на передовине. Тримало мир Мирный небо, я как бы там это не звучало. В грузинском легионе, где среди других иностранцев служил Лэнг, американца называют хорошим солдатом. У него было много травм, в том числе и полученных и черепно-мозговых травм. Но я не заметил ничего странного ни в его поведении, ни в его идеологии. Это был очень скромный, такой, немножко подавленный человек исходя из жизненного опыта и опыта войны, и это естественно быть таким. По словам Ленга, он прекратил свое участие в войне на Донбассе и теперь живет гражданской жизнью. Преподает английский, нашел девушку в Украине, пара ждет ребенка. Но вот как свои планы на будущее он описывал два года назад. Все зависит от того, как будут развиваться события. Если боевые действия станут более активными, то, наверное, я останусь здесь еще на пару лет. Если нет, то поеду на другую войну. 2007 в 2017 Лэнг действительно пытался попасть в еще одну горячую точку. В материалах ФБР указано, что его с товарищем задержали и депортировали из Кении. Бывшие американские солдаты пытались попасть в Южный Судан, чтобы поучаствовать в боях против террористической группировки, связанной с Аль-Каидой. Суд в Виннице не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего военного Ленга отпустили из-под стражи следующие 60 дней он должен находиться под круглосуточным домашним арестом ловкостык евгений головин донбасс реалии радио свобода